Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у 7 июля, и сегодня мой первый материал будет посвящен экономике России. То есть раньше мы поговорили об экономике Украины, Европы, Соединенных Штатов Америки, что их ожидает в связи с последними событиями, не только специальной военной операции, ее начало, а еще в связи с тем, что в мире уже по сути начинается большой, мощный экономический супер и в связи с этим, на самом деле то, что сейчас происходит в российской экономике, это все тоже цветочки. На самом деле, никто этого кризиса не имеет. Дело в том, что вот те отношения, которые сегодня разорваны между Россией и Западом, они пока не вырывают ее из единой экономической мировой системы. Есть такой, знаете, вот надлом, то есть, как я, она Надломилась какая-то штука, но связи, которые вот на части не надломлены, еще не сохраняются и, соответственно, таким образом Россия еще до сих пор является членом мировой экономики. Но разрыв связи приводит к тому, что экономика России в ближайшие несколько лет неузнаваемо изменится. Причем это заметят все, в том числе потому, что одновременно с этими событиями, как я сказал чуть выше, в ближайшее время грянет большой экономический суперкризис. Но последствия, я так думаю, для нас будут намного меньше, чем для для европейцев и американцев. И вот почему. Дело в том, что значительную часть негативного эффекта, который мог бы дать нам экономический кризис, мы уже получили. И, кстати, мы прошли эту часть намного проще, чем те же европейцы и американцы. И очень похоже, что и вторую часть мирового экономического кризиса мы пройдем с вами тоже несколько легче, чем западные наши недавние партнеры. И главной причиной этого станет недостаточная встроимость российской экономики в так называемую мировую виртуальную экономику, которая в первую очередь и подвергнется разгрому. Вернее, она уже подверглась разгрому, просто пока еще волны этого разгрома не докатились до обычного западного обывателя. Вернее, до них докатились только самые первые волны. Но, как говорится, большинству россиян плевать, что там на западе, что будет у нас. Ну, на самом деле, для того, чтобы понять, что будет у нас, я бы вам посоветовал обратиться к примеру Крыма. На самом деле, Крым на протяжении последних восьми лет жил примерно в режиме таких же санкций как сегодня Россия живет по отношению ко всей мировой экономике потому что Крым вследствие наложенных на него санкций выламывался из общей картины, здесь не работали там банки да, не работали системы переводов многие там сервисы западные не работали либо те которые заточены под запад то есть вы поняли, Крым вот жил примерно в тех же условиях, что и сегодня начинает жить Россия по отношению ко всему остальному миру причем да, у Крыма была Россия, которая поддерживала разными связями, но так и у России есть большая часть мира, так и у России сегодня тоже есть очень мощные тылы. И главная проблема Запада, почему им не удалось обрушить экономику России, состоит именно в том, что по населению, если считать, пятых населения планеты поддержали Россию. Если читать по экономике, примерно 60% мировой экономики не стало рвать никаких экономических связей с Россией. Более того, две ведущие неконтролируемые западной экономики мира это индийская и китайская, которые всеми силами выгребают российский экспорт и перешли в своих взаимоотношениях на индийскую рупию, рубль и, соответственно, юань. Они как раз показали, что они на сегодняшний момент являются надежным тылом России. И действительно главной проблемой, которая сегодня грозит жителям России, эта проблема не связана ни с какими санкциями. Эта проблема связана с большим мировым суперкризисом, который, ну, если верить расчетам западных экономистов, может грянуть уже в ближайший год. Вернее, даже не так, он неизбежно грянет в ближайший год. И на сегодняшний момент главной проблемой Российской Федерации является то самое импортозамещение, которым мы с вами очень, ну, как бы, спустя рукава занимались на протяжении последнего десятилетия, несмотря на то, что эта программа была объявлена. Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Соответственно, российские даже госкомпании очень медленно переходили на отечественное правообеспечение, на отечественную компьютерную технику, объясняя все это тем, что отечественная техника, отечественное ПО не совсем их устраивает. Но теперь, как говорится, деваться некуда, устраивать, не устраивает, а переходи, да. И вот на самом деле, вот этот пример лишний раз показывать, что надо делать далеко не всегда то, что тебе удобно. Надо все-таки просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, чтобы ты из-за своих удобств не попал в капкан через несколько лет. И на самом деле глубина кризисных явлений на российскую экономику в первую очередь будет зависеть от того, насколько успешно Россия перейдет на свои отечественные технологии в критически важных отраслях. И тот режим санкций, который ей объявлен, дает уникальный для России шанс это сделать, потому что деваться нам на самом деле некуда, нам нужно это реализовывать. А из своей практики работы, вот уже я в течение трех месяцев работаю с разными людьми, которые занимаются разными проектами, в том числе производственными, научными прочими. Вы знаете, мозги у нас до сих пор работают просто замечательно. Проекты рождаются буквально ни с чего и они закрывают действительно в первую очередь для фронта критически важные моменты. Причем в самые ближайшие месяцы фронт уже почувствует это в полной мере. Сейчас пока он это чувствует в минимальном объеме, но уже к концу года я думаю, что вопрос, например, с отечественным отечественными а просто там, с многими элементами снаряжения для армии, которые, например, не делали, он будет во многом закрыт. Причем, в первую очередь, это будет связано не с усилиями, например, Министерства обороны, либо тех КБ, которые занимались работой на него, а с инициативой самых низов. И то же самое сейчас может прорываться в любых отраслях. Да, конечно, в гражданских отраслях это будет получаться сложнее, но это обязательно будет. Более того, я знаю, что это уже начинает работать. И скорость этих изменений в стране будет зависеть в первую очередь от инертности мышления общества чиновников и так далее и чем быстрее мы сломаем это инертное смышление что мы ничего не способны потому что нам нет рынка сбыта что у нас там еще чего-то не хватает тем с большим мы будем переживать вот эту переходную эпоху время перемен после которой россия обязательно займет более значимое место в мировой иерархии почему я так думаю а потому что у нас просто нет другого выхода. И как вы понимаете, для России это обычная стандартная ситуация. Причем, повторяю, я уже вижу, я сам работаю в некоторых таких проектах, я уже вижу, как Россия сильно меняется. В том числе и в производственной сфере. Вот это примерно то, что я могу сказать в данном выпуске. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до вечера.